Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Ну что, солнышко, куда ты хочешь пойти, а? На мороженку, на мороженку хочу. Ну, на мороженку так, на мороженку. Идем? Ага. За все будет хорошо, не плачь, моя хорошая. Ангелочек, может ты сока хочешь? питомцы! Ого, целых два питомца! Сахарочек, это один питомец для вас, а второй подаришь кому-то из своих друзей в детском саду! Ура! Но сначала их нужно открыть, чтобы знать, кому подарить! Ого! Я от радости прям рифмую! Привет, друзья! Ну что ж, смотрите, вот такие сегодня у нас два миленьких питомца! Это новый декодер и еще третья серия это для того, чтобы посмотреть, найдем мы питомца для сахарок или нет. Но для начала мы откроем новый Лол декодер Поехали! И смотрим на подсказку. И это у нас, ой, какой-то камешек плюс звездочка. Это что, рок-клуб, что ли? Потому что я помню, когда в предыдущих сериях камешек обозначал рок-клуб. Давайте проверим, правая или нет. Ой, а здесь у нас голубенький шарик! Какой прикольный скунсик! И кошечка! Открываем! Вот наши все сюрпризики! И поехали! Здесь ух ты, смотрите! Смотрите! Здесь совочек. Кошечки, у нас будет кошечка. Посмотрите, а какой он полностью совочек. Весь серебряный. Очень-очень классный. Смотрим дальше. Вау, вот это наушники. Смотри, какие они классные. Слушайте, ну это точно рок-клуб. Они а любители слушать музыку. Да, еще очень классную. Дальше. Это кружечка тоже серебряная С черной крышечкой и вставочка здесь Такая ярко-розового цвета Очень красивая И, конечно же, сам питомец Классные, Смотрите! Как будто тигренок. Такими полосочками. Очень-очень красивая. И прическа просто бомбовская. Зеленые глазки. Ну, все как у кошки. Она у нас полосатенькая и зеленоглазая. И с красивенькой прической. И я даже знаю, кому она принадлежит. Я Питомцы мы разобрались, а теперь давайте открывать еще один сюрпризик. Ой, смотрите, он нежно салатовый, этот песочек. Что же здесь спряталось внутри? Один сюрпризик. Ну что ж, друзья, вот такой прикольный питомец в наушниках у меня нашелся. В песочке я нашла только вот таких вот два браслетика. Не знаю, сколько должно их быть. В принципе, по логике должно быть четыре. Ну, это просто логично. Но на картинке здесь не очень-то видно, 4 или два. В общем, у меня только два. Если вы знаете, сколько должно быть, напишите в комментариях. Но питомец очень забавный, яркий, классный и такой полосатенький-полосатенький. Мне очень нравится. Ну что ж, мы пока этого поставим сюда. Слушаем музыку. А мы откроем второго. Посмотрим, повезет нам или нет. Подсказка. Ага, не знаю, что это означает. Здесь разбитое сердечко на двое. Плюс костяшка. И открываем следующий слой. Наклеечки наши упали. И здесь желтый шарик. Вот, вот кто мне нужен. Открываем. Ой, все выпадает, все убегает. А теперь давайте проверять, кто здесь. И О, смотрите, а здесь щеночек. Вот такая вот оранжевая лопатка. Ой, совочек. Поехали дальше. О, здесь белая бутылочка с черной крышечкой и оранжевой вставочкой. Хм, интересно, кто это? Ну, кто это? Кто это? Кто это? И... А, я уже знаю, кто это. А вы догадались? Это вот такая вот одежка. Тоже, кстати, оранжевого цвета. Ой, смотрите, здесь тоже такие вот тигровые полосочки. 1, 2, три, 4, 5. А, вот такой вот щенок. Такой щенок у меня есть. Это повторка. не переживай! Ты приходи ко мне в следующий раз, я обязательно разыщу твоего питомца! Стоп, правда? Мы с обязательно придем! Вот такой хорошенький оранжевый щеночек с карыми глазками! Ну что ж, еще давайте посмотрим, что спряталось в песочке! И... Ого! Здесь, наверное, чего-то очень много! А нет, это просто огромные очки. И они, смотрите, в форме лисички. Вот они такие классные. Вот наш умненький щеночек. Очень классный. И... Ой, он у нас умеет плакать. А -а -а -а -а -а -а. Ну да, все, можешь уже не плакать. Можешь совсем уже не плакать, потому что скоро ты найдешь свою хозяйку. А, все, он уже не плачет. Он уже радуется. Смотрите, этот щенок меняет цвет. Появляются полосочки на лапках, на хвостике оранжевые. Погодите, и вот здесь на волосах. На волосах, на пучочках и на челочке. Вот они, оранжевые полосочки. Ха, тоже как будто тигреночек. И в теплой водичке. та -дам! И полосочек нету. И что же ты умеешь? Плеваться! Вот как он у нас плюется! Вот такой прекрасный щенок. Ну что ж, а теперь самое интересное. Так как этот щеночек у меня уже второй, это повторочка, я ее разыграю! И для того, чтобы его выиграть, вам нужно подписаться на канал Toys and Dolls или уже быть подписанным на него, поставить лайк этому видео и написать любой комментарий. Ну что ж, я желаю всем удачи! До новых встреч! Чао-какао!